С вами снова Критик Сегодня я вам расскажу про китайский iPhone Все плюсы и минусы Ну и так далее По ходу дела мы его посмотрим Понравится, не понравится Все сами увидите Так Сейчас я немножко камеру поправлю Вот Так Что я хотел про него сказать В принципе этот телефон айфон uh, похож похож на настоящий да издалека вблизи но в принципе тоже вблизи передом он тоже вблизи похож так uh, что еще этот uh, телефон весит примерно 100 грамм как мы знаем настоящий iPhone весит больше так uh, поэтому телефону видно что у него пластиковая задняя крышка а на настоящем айфоне она на стеклянная так еще не похожа камера на настоящем айфоне у, у камеры во первых железная окантовка во вторых она ну, вообще не похожа камера даже слов нет не, не могу подобрать так да чем этот телефон похож на iPhone? вообще в принципе корпус айфона да еще как мы знаем есть такие китайские айфоны в которых э, есть вот такой вот разъем ну туда вставляется обычная сим карта а тут действительно вставляется наносим. на сейчас я может быть вам нет не получится мне вам продемонстрировать чуть позже давайте в конце видео так, э, кнопочки пластиковые у нас все практически. Ну что, начнем смотреть его. Так, как мы видим, отличие, вот вы увидите, наверное, вот видите, где э, разблокировка кнопка. Там написано разблок, разблокируйте. Так, ну это понятно, это не вообще написано не по нерусски. что, начнем давайте с камеры. Так, она с первого раза у нас не хочет открываться. Так, ну что, посмотрим. Вот, смотрите. Вон, видите, мишки стоят. Видите, в каком вы их качестве видите. Смотрите теперь вот сюда. А, тут камера очень плохая. И если вы, например, гуляете там со своей девушкой или со своими также, своим также друзьями, эта камера вам вообще не подойдет, потому что на ней плохо видно, она смазанная. Так вот, меню на этом телефоне, ну вернее, настройки на этом телефоне оформлены так же, как и на iPhone 5, на iOS 6. Так... Дальше что у нас тут есть? Э, ну, написано: Wi-Fi, в принципе. Вот. Сейчас уже сейчас пока что настройки похожи. Зайдем в общие настройки. Так, зайдем о телефоне. Сеть Beeline, я уже вставил свою сим-карту просто. Так, музыка, одно видео, одно фото, 8. Так, всего место 7 гигов. 8, грубо говоря. Как мы знаем, в данный момент iPhone 5 сейчас выпускает, по-моему, с 16-гиговой 16 памятью. Так, еще тут вот, вот, не знаю, видите, нет версии Android написано. Смазано, конечно, но написана версия Android. Да, и тут она непонятная. Так, модель MT6517. Серийный номер устройства тут не написан. Так, вот тут есть какая-то продукция. Так, ладно, посмотрим, что тут еще есть в этом телефоне. Например, давайте зайдем вот в телефон, чтобы набирать номера. В принципе, практически, практически такой же, как на iPhone 5. Так, давайте зайдем в связи. То есть, где у нас а, все контакты? Так, это все похоже, конечно, на как на iPhone 5 все сделано. Да, еще такой, если вы будете покупать iPhone 5 китайский, то смотрите, выбирайте его лучше четырехъядерным выбирать. И э, если есть там такой э, с HD, чтобы воспринимал HD-видео там. Вот. Так, да, еще. Э, вот этот вот телефон. Вот этот вот. Купил, короче, за 100 долларов. Но покупки я не рад. Так. Ладно. Под, э, видео сегодня было не такое уж большое. Скучное, я бы сказал ну просто пока посылок еще нету и придет скоро должна прийти сегодня вечером или завтра так вот скоро будут новые видео подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи пока